Сквозь волнистые туманы пробирается луна На печальные поляны лет, печаль святая По дороге зимней скучно, тройка борзая бежит Колокольчик отозвучно, утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ябщика То разгулял удалое, то сердечная тоска Ни огня, ни черной хаты, глуши снег И встречу мне только версты пола Скучно, грустно, завтра не назад Трапилось, возвратясь, я забуду всю кабина Загляжусь, не наглядит Ночная стрелка, часовая, мирный круг свой совершит И до кучных, удаляя, с не разлучит Грустно, не на путь, бой скучит Древнюю сполку поемщик Колокольчик, одозвавший от туманной луны Лик, лик, лик, лик, лик, лик.